Это мега утренняя мега пробежка по мегазаповеднику заповеднику Лосиный остров. Как известно, видеокамеры созданы для того, чтобы снимать. А вот сейчас в самое ближайшее время мы снимать-то в самом прямом смысле этого слова и начнем. Хопа! Давайте-ка снимем. Снимем. Чё здесь делает? Так, да, сейчас. Вот у нас тут сумочка готова. Этого, этого дела. Хопа. Сняли. Дальше побежали. Воздух чистый, хорошо. Жалко, что Присутствуют мертвые ели. Вы думаете, это все, что я хотел снять? Нет. Мы скоро еще снимать будем. Посмотрите на папоротник. Он весь усох. На мой взгляд, ему усыхать еще рано. Он усох из-за старшей засухи. Дожди пошли в наши дни слишком поздно, ну, ну уж очень поздно. В Москве так вообще куча усохших деревьев. Опа, опа, опа! опа. Это что тут делает? Так, снимаем. Для того, камера и существует, чтобы снимать. Опа. Дальше побежали. Вот, кстати, мертвая ёлочка очередная. Да их тут много. Это грустно. Я сейчас нахожусь в национальном парке Лосиный остров. В той его части, что неподалеку от Суанова города наука города Королева в этих краях кстати мой папа работает а сейчас и живет люди напрасно боятся лес я вот бегу себе по этой вот дороге и по ней в первой жизни бегу когда мы с папой гуляли по этому лесу он мне по другим местам водил но ничего ведь страшного я абсолютно нормально знаю дорогу как минимум потому что я двигаюсь прямо строго прямо когда скажем я раз за три обойду туда-сюда прямо ее хорошенько запомню можно будет поворачивать Куда-нибудь И дальше изучить лес А люди чего-то боятся Либо реально неправильно себя ведут в лесу И потом теряются Опа А пусть это будет Наш финальный Объект для данного сюжета Ну что, друзья На субботник про Ура